Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители. Понедельник, 30 декабря, то есть программа благополучия. Мне хотелось бы приветствовать Софию Михайловну Блан. Мои дорогие, ну, сегодняшняя дата обязывает в какой-то степени подвести итог, но в еще большей степени наметить наши светлые, добрые перспективы. Мы же не для того здесь собрались, чтобы говорить только о плохом, это все прокручивать много раз. Нет, мы говорим, что нехорошо, во имя того, чтобы понять, как сделать, чтобы было хорошо. Итак, мои дорогие, что мы с вами имели? Что у нас было? У нас были взгляды и мировоззрение, базирующиеся на старой парадигме, на том, чему нас учили, на том, что общепринято по сей день и по сей час, к сожалению, в социуме у большинства людей. Но мы с вами оторвались от этого мировоззрения благодаря тому, что узнали, что происходит реально в невидимом мире. Мы узнали только, ну, какие-то, может быть, сотые, может быть, миллионные доли процента. Но мы все-таки прорвались за завесу и прорвались с помощью научных приборов. Так что это те основания, те знания, которому, которым могут доверять материалисты. Ну и, конечно, идеалисты получили, так сказать, елей на душу, что их предположения, их чувствование обрели плоть и подтверждены документально. Так что произошло в предыдущем, дорогие, из поколения в поколение. Базируясь на одном и том же старом, ну, можно сказать, порочном мировоззрении, мы в наших генах накапливали это знание, это мировоззрение, его издержки, и передавали нашим детям, внукам и потомкам. Так что нам предстоит? Нам предстоит титанический труд. Нам предстоит переориентировать в начале свое сознание, затем сознание нашего ближнего окружения. На базе фактов уже вам не надо это все на пальцах рассказывать, фантазировать. У вас есть фотодокументы, у вас есть результаты научных исследований. То есть теперь вас никто не упрекнет в том, что вы летаете в империях. Значит, на базе этого всего меняется информация в ваших генах. Вы меняете его через убеждение в генах ваших ближних. И что это значит? Это значит, что ваши потомки пойдут в мир жить без этих устаревших представлений и пороков. Мы с вами знаем, что вот, вот как-то странно. Но допустим, если э, у мамы судьба матери одиночки, то и дети наследуют эти судьбы. Если отец игрок, то и дети рождаются, и склонны к игре азартной. Если гулящая там женщина или мужчина, это опять идет из поколения в поколение. Они, дорогие они не очень виноваты. А виноваты в этом гены, гены предков. Но говорят же, передается по наследству, передается через гены. Значит, нам с вами предстоит немало-немного поменять информацию в генах. Поэтому беремся за это. Мы же все желаем счастья и добра нашим близким, тем более детям, внукам, потомкам. И вот, как говорится, как Майкл наш говорит, звезды сошлись. И сошлись они на вас. Вам карты в руки. А мы эти карты вам расшифровываем. Для того, чтобы вам было легко, приятно и увлекательно ими пользоваться. Значит, мы с вами всегда начинаем с детей. Вот если мы с вами детям, книжка уже много раз говорила, книжка для детей готова. Да, Майкл? София, у меня по ходу дела к вам вопрос, поскольку вы сейчас э, гадаем произнесли такой вот, глагол, да. а у нас, э, э, ну правда не в этой передаче, а у нас была передача с э, Вселенной Смирновой, передача, и это были праздничные гадания. И вот было несколько моментов, где, и потом пришел, кстати, э, комментарий, о, на электронной почте пришел комментарий. У нас раса людей, раса с двумя почему-то, раса людей, которые продвинутые, они вот, они сами создают себе, а гадания это от темных сил. Вот. А как вы относитесь к этому? Майкл, я не люблю гадания. Вы не любите. То есть вы согласны с этим мнением, да? А, я считаю, что в системе гаданий слишком много предположительного. Это с одной стороны. То есть нельзя на это опираться. С другой стороны. Очень много зависит от галявы. Даже если он знает, то мы не знаем степени его порядка. Степени его связи с определенным силом. Но что обычно бывает, у тех, кто гадает, очень велика сила мысли. То есть вот она сказала тебе что-то нехорошее. И берешь в голову, вот гадалка сказала. Берешь как, э, ну, некую заданность. И крутишь у себя в голове. И сам себе ходишь в программу. То, что тебе было не на то, что сказала гадалка. Поэтому, друзья, я вам предлагаю вот, что, мои дорогие. Вот смотрите. Вот есть такой замечательный складатель на общественных Значит, друзья, ну, вы поняли, какие грандиозные задачи перед нами стоят. И стоят они сейчас неотвратимо. Нас, так сказать, уже довели до нельзя э, силы тьмы. Внедрение э, 5G, э, трейлеры, э, программирование нас через зомбоящики, Куда деваться простому человеку от всего того негативного энергетического окружения, которое создала система тьмы вокруг нас. А уйти мы можем только в одну сторону, только одно способно нас спасти. Кстати, буквально вчера было послание от Абсолюта на сайте Возрождения. И Абсолют, Отец наш Небесный, абсолютно точно, недвусмысленно дает нам способ защититься и он говорит, что защита это высокие вибрации откуда мы можем взять высокие вибрации вы уже знаете, это молитвы, но не только молитвы. это прежде всего наша духовная работа с окружающими нашими людьми и с нашей семьей и не с нашей семьей работа базируется в том числе на источниках источники эти вам создал в Майкл Мелихов. Человек чего-то не знает, не понимает, вы его адресуете к определенной программе, к определенному специалисту, и у человека открываются глаза. Ну, как устроена жизнь? Не, невозможно объять необъятное. Люди специализируются, каждый, допустим, в своей сфере, а человек, который работает у станка, который работает за на шахте или в сельском хозяйстве у него времени не остается для широкой специализации по определенным вопросам. Ему нужно выдавать консервы. Консервы в виде сублимированных знаний, которые несут учителя. Так вот, эти консервы, ну, конечно, они разбавлены сильно и адаптированы на слушателя мало знакомого с темой. Человек воспримет, поймет, и пойдет по жизни дальше с другим мировоззрением. Значит, наша духовная работа в том числе заключается в том, чтобы указать окружающим, для которых, допустим, мы не авторитет. Указать на те авторитеты, которые уже состоялись и имеют определенную оценку в научной среде. У таких людей, как Майкл. И вы можете опираться на их рекомендации. Что с нами происходит, мои дорогие? Что такое процесс обучения, процесс нашего общения? Это работа по сдвигу сознания. По сдвигу сознания через новые знания. Мы с вами слышали знаем, что ни одна встреча не бывает случайной. И мы с вами пересеклись совсем не случайно. А пересеклись для того, чтобы помогать не только себе, а помогать и окружающим. И вот посмотрите, в какой ситуации оказались и педагоги, и врачи, и юристы. Они получили образование на основе старых представлений и учебников. Они даже не подозревают и всячески стараются отторгнуть от себя э, знания о невидимом мире. Почему? Потому что тогда учет этих знаний требует совсем новых подходов. Но они необходимы. Необходимы прежде всего даже ради них самих. Что такое врач, который принимает за день десятки больных? Он постоянно общается с ними невербально, то есть не только словом. Он, он общается с ними на полевом уровне. И что происходит? Происходит обмен энергиями и обмен сущностями. Если врач знает, как защитить себя и защитить своего пациента, он это сделает. А если он отторгает это, присвоив этим знанием ярлык мистики, он сам от этого в первую очередь страдает. Что такое учитель, педагог без этих знаний? Основная задача, ну, счастье педагога и удовлетворение педагога в том, чтобы его знания доходили до детей, чтобы КПД его работы росло и росло, и проецировалось в детях их осведомленностью качественными знаниями, оценками на экзаменах, по контрольным. Приходит учитель в класс. Ребята, кто знает, в каком состоянии поле ребенка? Да никто не знает. Значит, учитель, осведомленный, знакомый с теми знаниями, которые теперь у вас на вооружении, что он сделает? Он помолится о своих детях, о классе, в который он пришел. И таким образом напитает их энергией, потому что он понимает, что те, за кого он просит, получат дополнительную энергию. У кого поля были открыты, они или прикроются, или закроются, в зависимости от того, как учитель это сделает. Значит, тогда детей не будут отвлекать различные негативные энергии и демонические структуры. Ребенок сможет быть сконцентрированным на процессе обучения. Вот какую колоссальную выгоду, какое колоссальное благо принесут наши, ну вот такие незатейливые, такие легкие усвоения знаний. знания. Но вы на канале, вы нас слышите, вы знаете. А что делается вокруг вас? Вполне возможно, что учитель даже не подозревает об этих знаниях. Потому что, несмотря на то, что книги наши выходят, и выходит их много, я вам в конце покажу, сколько у меня за один год вышло книг. Но они все равно не проникли ко всем. Поднимайте эту тему. Рассказывайте и показывайте. Не стесняйтесь. Наша самая большая роскошь, помните слова Десент Экзюпери, что самая большая роскошь, это роскошь человеческого общения. Так не лишайте этой роскоши тех, которые рядом с вами. И укажите им, подскажите им. И тогда, что случится? От этого будет лучше вашим детям, внукам, правнукам. К сожалению, мы с вами в стране, и Америка, и Россия, и Украина, и сейчас так много наркоманов, откуда это все? Это все от невежества, от неосведомленности если бы вы с ребенка с детства познакомились с тем, что хорошо, и что бывает, когда хорошо, и что плохо, и что бывает, когда поля открытые, ребенок бы не подошел к этому наркоману, который его угощает, заманивает порцией наркоты, конфетной обертки. Поэтому мы так бьемся за то, чтобы начиная со школы, да в разных странах, Велось это обучение. И обучать-то, друзья, методичку выпустить. Книги уже есть, все знания уже открыты. Открыть глаза, открыть сердца и умы. И давать это детям. Даст это Министерство образования на это разрешение или не даст? Ну Мы же все с вами понимаем, как это важно. А тюрьмы? Откуда криминальные склонности? Да все, все, все по тем же причинам. Открытые поля. И внедрение существ, которые заставляют человека делать то, что логически он понимает, он не делал бы. Но изнутри его толкает. А кто толкает? Да вот эта сущность, которая в него вошла. Мы наконец пришли к тому периоду, когда пелена с глаз наших упала. Упала, но, опять же, упала она, допустим, у одного, у двух, у трех членов семьи. И в этом году произошло у меня такое очень счастливое, знаменосное знакомство с молодым человеком Дмитрием Котенко, он судовой инженер, человек широчайшего сердца и души. И он мне рассказал, что он многое знает, прошел много уровней обучения и сейчас обучается у большого мастера. И он хотел, и все время горел желанием познакомить с этими знаниями своих родных, близких, друзей. Но как он не пытался, тот уровень, в котором он был, уже довольно высокий. И ему нужно было и хотелось дать что-то с АЗОВ, чтобы легко было понять людей. И вот он вышел на программу Майкла, нашел меня. И с первой же встречи по скайпу он у меня спросил, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь? Я говорю, лично я ни в чем не нуждаюсь, но дело мое требует издание и переиздание книг. И он мне дает 3000 долларов. И вот на эти 3000 долларов мы напечатали книги, которые сейчас и рассылаем. Вот роль одного человека. А почему он такую честность проявил? Он мне сказал открыто, что я наконец нашел материалы, на основе которых я могу людей от нуля представлений о невидимом мире, поднять к пониманию и осознанию его реальности. Я вам это к чему говорю? Что вот, как говорится, слова учат... О... Э -э, у нас есть комментарий <белесячный yazy> да. нашего известного философа, аз есть ничто. Он восклицает, София восклицает, аз есть ничто. Есть только сознание с большой буквы. И это единственная сила, которая знает путь. Знания принадлежат прошлому, осознание а или осознание принадлежит настоящему моменту, и это все, что есть. И вот это и есть иммунитет. Молодец, молодец. Действительно, осознание. Но, друзья, в самом слове осознание. Уберите ОСО, приставку, что вы получите знание. Есть слово знание, да, знание ⁇ иммунитет, а сознание ⁇ это просто принятие знаний. Не, уважаемая София Михайловна, разрешите все-таки, да. значит, я, я лично, я стою на стороне, и я прекрасно понимаю, и я только могу восхищаться людьми, которые понимают, кто мы есть. Или думают, понимают, но это уже хотя бы как минимум, мы знаем то, что мы ничего не знаем, да? но хотя бы это знаем. Так вот, осознание, это уже означает, в философском понимании этого слова, это уже означает о том, что знания применились к нам, и мы поняли, кто мы есть, мы осознали, осознали. Они очень-очень похожи, не надо как раз-таки отнимать ничего. Это, еще раз, это как я, это, так сказать, тоже осознаю, будем так говорить. Но у нас, э, мы, я лично всегда говорю, я могу ошибаться. Высшая школа тоже требует нового подхода. Вот это в свете того, что вы говорили. Конечно. Да. Конечно. Друзья, этот подход прежде всего необходим крайне чаще руководителям Крайне необходим. Вы понимаете, что они все стоят на старых взглядах и на старых позициях. Парламенты, Думы, все прочие. Мы сейчас в основном говорим о детях, но вы же понимаете, от кого зависит судьба стран, народов, людей. Крайне необходим пересмотр э, закона в юриспруденции. Законы составлялись без этих знаний. Значит, преступник, он преступник, но он одновременно с нашей позиции понимания и жертва. Жертва, если уже говорить откровенно. Бедный, бедный, он несчастный. Он бедный и несчастный, потому что его не научил никто вовремя идти по правильному пути. Мне нравится, ваше не научил. Почему его должны были учить? Почему надо... Человек не хочет учиться. Он прежде всего должен захотеть. Тогда будет учитель. Опять же, это же поговорка есть. Пока человек не готов, появляется учитель. Он не готов. Нет, мы берем и его, пытаемся учить. А он не хочет этому. Это называется, простите, это называется благими делами, выслана дорога, вы знаете куда. Для того, чтобы о чем-то спрашивать, человек должен знать, что он может у кого-то спросить. И должен суметь построить вопрос. Какой вопрос вам построит ребенок в 5-6 лет? У него еще нет базы интеллектуальной для того, чтобы задавать вопросы. Значит, наша задача защитить, мы говорим о профилактике. Так вот, если бы мы защитили ребенка знанием, для чего образовать? Мы же не спрашиваем ну, у меня арифметики, русскому языку. Построена определенная система образования для того, чтобы э, дать возможность развиваться ребенку. Так если бы в это образование, в систему эту было включено и то, о чем мы говорим, то тогда мы смогли бы образовать личность и создать у нее профилактику иммунитет от зла. Осознанно. А э, и тогда бы из этого ребенка не вырос преступник. Не вырос бы наркоман. Если бы э, он э, знал точно, или имел бы какие-то модели, ориентирующие его правильно по жизни, он бы ориентировался по тем, по тем моделям, которые программируют ему счастливую судьбу, а не пребывание в тюрьме. Вот о чем речь. София, простите, у нас есть еще тут вопрос. Анжела спрашивает. Всем ли дается знание? Его еще надо, ну я не знаю, это вопрос или это утверждение, его еще надо заслужить, выстрадать, не зря невидимое нам не сразу дано. Ну правильно женщина, совершенно верно рассуждает. Всем ли дается знание? Его еще надо заслужить, выстрадать? Надо ли знание заслужить или выстрадать, как вы считаете? А заслужить его надо трудом, Майкл. Если ты примитивный и ничем не интересуешься, оно тебе, это знание, и не нужно. А вот если человек идет по тропе познания, если у него встают вопросы, на которые он ищет ответы, ищет ответы самыми разными путями, вот тогда он заслуживает того, что он получает. Ангелы видят и ведут его все дальше и дальше, глубже и глубже. Слой вот до того, что он начинает их видеть, как некоторые, и писать о них книги. Видеть невидимое вы чтобы, имеете да, чтобы, в виду. Чтобы, чтобы э, эти книги... Видят, и Сергей Михайлович создает свои 48 книг сейчас. Ну <связывается> вот так, буду потихонечку показывать, да? Да, да, да. Чтобы вы, дорогие, знали, <связывается> что работа идет не только с вами. Вот. А если вы посмотрите э, наш веб-сайт э, W, так вы увидите эти книги, э, которые в любой момент можете получить. В электронном варианте, правда. Вот. Это еще не все? Это еще не все. У нас еще есть минут 40 до показ книг, София. Майк, мы можем продолжать. Я буду говорить. И показывать, чтобы народ знал, на что ему ориентироваться, что он может иметь. А у нас вот есть вопрос по ходу. Вот да. вы, пожалуйста, отвлекитесь от показа. Тем более, что и так действительно все знают об этом. София, а как же так называемая карма? Преснув или наркоманы, разве это не карма? Друзья мои, карма кармой. Но информирован, значит предупрежден. И не наберешь себе эту карму, понимаете? Если, да. если бы мы с вами только спустились светки, окей. Но мы же живем уже в цивилизованном мире и можем не накапливать отрицательную карму. Для этого мы и пришли в этот мир, пришли на канал Майкла, чтобы узнать и не делать того, что не надо, и показать людям, что надо делать, а что не надо делать. А да, они уже сами решат. Я хочу в продолжение того, что вы сказали, Майкл, буквально вчерашнее послание от Абсолюта. И наш отец, подводя итоги, говорит о том, что прошедший год привел в ряды так называемых светлячков, осознанных людей, больше по количеству человек, чем за 10 предыдущих лет. Майкл, не знаю, относите это к вашим заслугам или не к вашим заслугам, но это была потрясающая цифра. То есть за последний год пришло больше людей, чем за 10 предыдущих. И это колоссальная победа той информации, тех усилий, которые прилагают авторы, вот эти замечательные знания. Что мы пожелаем? Вы. Мои дорогие, а я вам передам пожелание абсолютно. Значит, он любит нас с э, таким очень легким трепом говорит: дорогие, сколько у вас вкладывается сил, информации, любви, терпения, мы проложили к вам дорогу, а когда вы проложите э, тропинку, с э, небес на землю. Вот вам, мои дорогие, очень важное пожелание на будем прокладывать небесное знание нашим земным сородичам. Это одно. Второе. Молитвы хорошо. Намерения хорошо, но действие бесконечно важны. Поэтому Беремся за дело. Не молча, а открываем рот, несем знания людям в социум, везде, где вы бываете. Не бойтесь, не стесняйтесь, что у вас это не выйдет. Выйдет, обязательно выйдет. Люди в основном полагаются в нашей жизни, и как бы минуты два основных рефлекса. Это страх у вот тех, кто мало знает аспекты того, о чем мы с вами говорим и любовь так вот, давайте сменим страх на любовь на любовь в словах на любовь в поступках на любовь в действиях и поверьте без любви вам желание улучшить, изменить жизнь каждого в более благоприятную сторону не было бы мать я была бы канала. А раз мы есть, раз Бог нас свел, то давайте вместе служить высокому, светлому и доброму. И дай вам Бог успехов, сил и уверенности на этом пути. Вот такие новогодние пожелания.